Старая-старая сказка В старой сказки начала нет, И чем дальше, тем все страшней. Змей Горыныч сжёг белый свет, А яга украла детей. И когда рассеется дым, И бессмертный сгинет кощей, Ничего не считай своим, Кроме разве души своей. Thank <laughs> you.